Доброго времени суток. Сегодняшний наш ролик будет прохождение, четвертому прохождению моего обследования после операционного периода. В декабре 2020 года я записался на прием, здесь у нас к Роман Владимировичу, к хирургу, на прием, попал и попросил направление на компьютерную томограмму. У нас сейчас онколога нету, отсутствует, и я хожу на прием к хирургу. Дал он мне направление. И уже в январе, в январе, 21 января я прошел компьютерную томограмму у нас здесь в городе Пикалеве. Как всегда, все прекрасно, все быстренько сделали. На следующий день я получил ответ. И в этот раз к моим всем моим образованиям добавился очаг гипердной... Да, О, нет, не так, простите, пожалуйста. Очаг гипердной по денственной плотности один сантиметр на двенадцатом позвонке. Это меня, конечно, маленечко смутило, и я после этого записался на прием в Центр в песочный Картуру Владимировичу. Попал я в Владимирович 17 числа, он посмотрел, ознакомился с дисками компьютерной томографии, их как всегда две штучки, а, нет, в этот раз зашли, все записали на, на один диск, прошу прощения. Ну что ж, Артур Владимирович, я у него спросил сразу про этот очаг, он сказал, этот очаг к онкологии не относится, ничего там страшного нету, он мне объяснил, как это дело называется, но я, увы, сейчас не могу дословно сказать, так как я забыл. Из рекомендации у нас, как всегда, через 6 месяцев компьютерная томограмма, но ну, я ее делаю один раз в год. Один раз в год. И получается у нас так сейчас заключение данных за, от 21.01.2021 данных нет за прогрессирование. То есть мои те новообразования, которые нашли у меня при помощи компьютерной томограммы после операции они в размерах не изменяются. И на сегодняшний день они также остаются доброкачественным Продолжаем. Также один раз в год я буду делать компьютерную томограмму. И также наблюдаться. Так. Все сканы я в конце ролика, как всегда, прилеплю. Прилеплю. Тут в моем заключении будет клинический основной диагноз. Это гистологическая форма, он подтверждает мой время. Пришлось сделать отчет по сбору денежных средств на видеокамеру. Как вы помните, у меня сломалась видеокамера. Я очень долго мониторил Авито, смотрел бэушные варианты. Ничего подходящего за разумные деньги я не находил. Это в основном все барахло, даже старее моих видеокамер, которые у меня были. На данный момент у меня уже было две видеокамеры. Все это китайская гави. Но служит только пять лет. Через пять лет это выходит ровным, на ровном месте выходит из строя и больше не снимает. Долго я мониторил. Мне выслали денежку. Я ее отложил в сторону. Но в августе мне супруга подарила телефон Xiaomi. Я принял решение, что буду снимать на него него и кстати сейчас это мы записываем на него и по многочисленным замечаниям по поводу звука я заказал вот такую петличку с китая теперь звук я исправлю а что касается той денежной суммы которая переведена я ее потратил всю полностью на приобретение горшков для рассадки в этом году кедров отдельно из рассадника отдельно по горшкам. и все я потратил на ту сумму состояние здоровья состояние здоровья у меня без изменений чуть чуточку на общей динамике ухожу в минус также у меня продолжается бессонницы никуда мне их не деться и частое переутомление допустим тут супругой э, доделали линолиум в кухне постелили и где-то вот у меня уже часов вечера у меня уже нет сил просто работать вот такие вот дела так что касается проектов на лето теперь у меня есть видео есть хороший звук возможно я сделаю больше проектов в летнее время ну что все прекрасно обследование прошел что тут еще можно добавить не знаю Ну что ж, давайте прощаться. Со мной все нормально. В моем случае, как говорится, грех жаловаться. Сам думаю, сам хожу, что еще надо. До свидания. С вами был Сергей. Вот теперь таким образом у нас выглядит видеозапись. Это телефончик. Петличка. Петличка. И я еще докупил вот такую селфи-палку. Наш штатив у меня получается, мой старенький штатив сломался. Удобство в этой селфи палке заключается, так не сфокусировать мне на этом пульте. На этом пульте есть кнопки прибавления и убавления зума, кнопка включения и делать кадр. Вот теперь все это дело выглядит вот так.